А всем здарова и в этом видео я бы вам хотел рассказать и показать как обрабатывать звук или же просто как обрабатывает звук я. А у микрофона Костас присаживайтесь поудобней и мы начинаем. Для начала нам надо определиться, через что и где мы будем обрабатывать наш звук. На выбор я вам могу представить и порекомендовать две программы. Первая программа это на ПК под названием Audacity. Программа имеет платформу free Free.Loaned, то есть она бесплатная для скачивания. Но тем не менее, то что она бесплатная не означает то, что в ней мало функционала или она как-то выделяется. Функционала как за свою бесплатность там прилично и хватит с головой для начинающего ютубера. Сам пользуюсь этой программой уже 2 года и могу смело ее рекомендовать как простой редактор, тем не менее не уступающий по функционалу. Конечно, тот же самый Adobe Audition его обгонит, поскольку это уже профессиональные программы, а эта программа, как я считаю, больше любительская и не настроена на конкретную, прям замороченную обработку звука. Ну и вторая программа будет у нас уже на андроиде. Программа называется Donin' Audio Editor. Программа имеет бесплатную версию, также платную версию. Можно в принципе скачать коряк, если поискать в интернете. Но функционал в ней обрезанный, но почти такой же, как в Audacity. Функции там некоторые перенесены, грубо говоря. Например, басы в ИЧ, удаление шумов. Ну и стандартные там есть функции, как обрезка, добавка или же усиление. Пользовался я программой Donin Audio Editor на телефоне и могу вам кое-что о ней рассказать. Программа, конечно, и с обрезанным функционалом, но те функции, которые есть в Outda City, там тоже, в принципе, базовые имеются. Тем не менее, эта программа хоть и хорошая, но я бы вам не рекомендовал ее использовать на постоянку, поскольку она сильно занижает качество звука. Тем самым я бы хотел в этом видео показать, показать обработку звука на audacity. Донин Audio Editor я считаю программой второго случая. Если у вас нет под рукой компьютера или же вы где-то в отъезде не знаю, то эта программа в принципе сойдет как на временный редактор, но на постоянку я бы вам его честно не порекомендовал. Ну и давайте ж не буду вас задерживать и скорее покажу как обрабатывать звук в программе audacity. А всем здорова! И в этом видео я бы вам хотел рассказать и показать, как обрабатывать звук или же просто как обрабатывать звук я.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 Первым делом мы берем и записываем наш голос. Для таких целей я использую свой телефон с установленным на него диктофоном mp 3 Recorder. Я считаю этот диктофон самым лучшим, поскольку он имеет простой и понятный интерфейс с очень гибкими настройками. После того, как мы записали наш голос, мы должны переместить его в программу. И предварительно в записи нам надо было помолчать 3 секунды, для того, чтобы потом в процессе мы могли выделить эти 3 секунды молчания и сделать модель шума, чтобы потом убрать шумы со всей записи. Обычно после того, как я убираю все шумы, я приступаю к редактированию, а именно убираю все места, где я молчу или вздыхаю. После того, как у нас получилась запись чистого разговора, мы уже переходим к улучшению звука. Заходим в параметры эффекты и выбираем пункт басы и выч. Выставлять не обязательно, как у меня. Можно выставлять и свои параметры, поскольку у микрофон свой и мои настройки навряд ли подойдут вам после того как мы выставили все параметры нажимаем ok и у нас применяется эффект после этого нам необходимо сделать нормалировку сигнала у меня стоит на минус полтора вы опять же можете делать на свое усмотрение экспериментируйте после того как мы нормализовали сигнал нам надо зайти в вкладку эквалайзер и там нам надо применить два эффекта на нашу запись это бас буст и трэбл буст эти два эффекта помогут нам сделать наш голос более насыщенным опять же если вы пацан то конечно же применяйте бас буст но если там девушка то можно и не трогать только требл. опять же не нажимайте не перепутайте bass boost и баст cut или treble boost и treble cut тогда у вас все слова могут проглотиться и вообще это обрезка нам этого не надо, я просто говорю и предупреждаю вас, чтобы вы там не перепутали, если же у вас после того, как мы применили эти два эффекта в эквалайзере на звук наш, на наш голос то у меня он стал очень громкий и я применил нормализацию сигнала, а после я немного усилил этот звук усилением сигнала, который тоже находится во вкладке эффекты. Впрочем-то и все. Вот так я обрабатываю звук. А с вами был Костас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Я отвечаю на все комментарии. Ну и давайте уж будем прощаться. Играйте только в хорошие игры. Да.